Всем привет! Каждый день на моем канале прикольные классные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А сейчас анекдотик. Парень очень сильно не хотел идти в армию. Приходит к доктору, к доктору, сделайте мне, пожалуйста, операцию по смену пола. Доктор и так и сяк. Но все-таки согласился, проделав операцию. Парень подходит к зеркалу, смотрит, а там такое личико миленькое, губки такие пухленькие, груди четвертого размера, место прибора вагинка. Подходит к доктору, говорит, доктор, уж точно теперь в армию не возьмут. А доктор говорит, а вас бы и так не взяли. А с чего это вы вдруг взяли? А доктор, да у вас плоскостопие.